Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас! И пусть Дух Святой придет и откроет понимание каждого из вас для того, чтобы все вы могли знать, что необходимо делать и что не надо делать. Я бы хотел передачу начать с ответа на вопрос. Одна просьба здесь, в комментарии, которую мне написали. Один человек сказал следующее. Епископ, я не знаю, что со мной, не знаю, что со мной происходит. Я пытаюсь держать пост Даниила, но не могу. И у меня нет Духа Святого. И также я уже три раза был в этом обмане, была в обмане, думая, что у меня есть Дух Святой. Смотрите, уже три раза человек думал, что имеет, но на самом деле нет. Когда, моя дорогая, это не только у тебя, даже не представляете, сколько людей обманутых, которые думают, что у них есть Дух Святой, думают. Это на самом деле не так, и это очень тяжело, это больно, но огромное количество людей, которые хотят Дух Святой просто так получить, как бы, знаете, чтобы им ничего не стоило. И это вопрос не денег. Не через деньги мы получаем Духа Святого, крещение Духом Святым. Не через деньги или через что-то, что в этом мире мы можем предложить за Дух Святой. Дух Святой – это Бог. Это Бог. Нет никого больше, чем Бог. Он больше всего. Он великий. Он невероятный. Он бесконечный. Это что-то, могу сказать, нет цены И для того, чтобы вы понимали одну вещь, для того, чтобы ты имел величие Божие, бесконечность в таком небольшом теле, тельце нашем человеческом. Необходимо все поставить в этой жизни в сторону. Деньги, собственность, имущество. Понимаешь? Это не, не важно. Люди получают Духа Святого тогда, когда они посвящают себя на 100%. И что я вижу... Ты мне пишешь и говоришь, вот выражение, епископ, я надеюсь, вы сможете мне помочь, я не знаю, что делать. Я думаю сдаться. Смотрите, уже сам факт того, что ты думаешь сдаться, показывает, что никогда всю свою жизнь на алтаре не оставляла, не жертвовала себя, не в состоянии эту цену платить от своей собственной жизни на 100% для Господа Иисуса. И без этого вы не сможете получить Духа Святого. Это сам Господь Иисус крестит дает нам Духа Святого. Если ты Ему не отдашь жизнь, как Он может дать тебе Духа Его? Вы думаете, Он сделает это для любого человека? Нет, конечно. Дух Святой – это только для тех, кто по-настоящему, по-настоящему, Жаждут и желают всем сердцем, всеми силами, всей душой. Если это не происходит, бесполезно. Сам Господь Иисус говорил Отцу, Он, Он говорил, что Отец не дает Духа Своего, только отчасти нет. По чуть-чуть, понемножку, нет. Без меры дает. Без меры. Или ты получаешь всю полноту, или не получаешь. Тогда, что я понимаю, когда читаю, что без меры Отец дает Духа? Если мой Отец дает без меры полностью, вы думаете, Он примет вас частично, только насколько-нибудь нет. Мои дорогие, вы, кто слушаете меня сейчас и желаете получить Духа Святого, необходимо жертвовать, жертвовать своей собственной жизнью. Вы должны быть готовы. На сто процентов Только одну маленькую идею, чтобы вы понимали. В Бразилии люди хорошо понимают, потому что это происходит постоянно. Когда на улице их грабят, люди подходят с пистолетом, представляют голове тебе оружие и говорят, хочу все, что у тебя есть. И люди в страхе и в ужасе. Ты отдаешь все, что есть, все, что у тебя есть, ничего не оставляешь. Ты не прячешь ничего, потому что знаешь, если этот преступник найдет хоть что-нибудь, убьет и все, тогда ты рискуешь жизнью. И для вас, неважно в тот момент, ничего, чтобы жизнь свою спасти, все отдаете. То же самое касается и Бога. Спасение. Или ты отдаешь себя полностью, или не отдаешь совсем. Трудно, когда люди пытаются отдавать себя частично. Даже пожертвования на алтаре оставляют, но сердца нет. Не дают свое сердце. Это реальность. И тогда... Действительно тяжело. Иисус так часто осуждал фарисеев, религиозных, тех людей, которые были иудеями, такие фарисеи религиозные. Они хранили субботу, они давали Богу десятину даже от, знаете, маленьких листочков, которые там у них росли. Они соблюдали постановления, праздники все делали. Все то, что плоти нравилось, и думали, что этого достаточно. Но когда дело касалось характера, когда дело касалось искренности, тогда нет. Они не делали. Поэтому Иисус сказал, «Горе вам, книжники фрисеи и лицемера, горе вам!» Тогда, мои друзья, мы не шутим, мы не играем в церковь, мы с Богом не играем. Нет, мы в битве против ада. Потому что пока человек не отдаст полностью, всю свою жизнь не пожертвует на алтарь всего себя, всю себя, поставят Господа Иисуса, Спасителя, Господа Иисуса Христа на первое место, такой человек не будет иметь Духа Святого. Ты можешь делать пост, ты можешь делать многое, но если мысли... Смотри, ты не смотришь эти новости, ты там не... В этом мире ни о чем не, не интересуешься. Думаешь о Божьих вещах. Но если ты говоришь, а, сегодня немножечко расслаблюсь, посмотрю там, что происходит, как, что, и начинаешь спрашивать, а что там, а это, а то. Ты убираешь цель свою в сторону. Это не пост. Пост – это для тех, кто действительно имеет голод и жажду и хотят поменять полностью свою жизнь, хотят с нуля начать, хотят обнулить свое прошлое. По-другому никак, друзья. Это, это реальность. И Иисус говорит об этом, когда в притче Он объясняет, что Царство Божие, Подобно тому человеку, который, найдя на поле скрытые сокровища, он его прячет, потом продает все, что у него есть, на 100%. Все, что есть, продает, чтобы, могу сказать, остаться ни с чем. И потом он берет все это, что накопил, покупает это поле. Потому что на этом поле есть огромное сокровище. Это поле, но огромную сумму стоит, потому что там это сокровище бесценное. И человек все, что есть, готов вложить в эту землю. Тогда да. У него есть это сокровище, и это сокровище сам Господь Иисус в личности Духа Святого, тогда, если вы желаете мою помощь, это моя помощь, я пытаюсь открыть ваше понимание, чтобы вы ясно понимали, что вы не делаете на 100% то, что вы хотите для Бога, вы делаете что-нибудь более или менее, и тогда три раза обманывалась уже. Это такая печальная реальность. Что делать? Это ты решаешь, это твоя голова, и ты знаешь, что необходимо сделать. Но проблема, что нет смелости у человека сделать то, что необходимо. Это реальность. И это что-то личное. Тогда. Также я вам хотел сказать еще о посте, что мы будем 31 числа там на горе, чтобы молиться за тех, кто имеет вот эту веру отдать все, чтобы получить Духа Святого, неважно дистанции, которая будет нас физически разделять неважно, где вы будете находиться, может быть, вы в тюрьме даже, в больнице там болеете, дома, в церкви, где бы вы ни были, если вы будете в духе и желать, жаждать, по-настоящему хотеть этого личного опыта, великого опыта с Богом, с Духом Святым, тогда вы с нами будете соединяться, как будто вы здесь с нами в Израиле вместе, и мы поднимаем и возлагаем руки на вашу голову, благословляя вас и передавая вам то, что Бог нам дал. Тогда это будет вечером 31-го, и с субботы на воскресенье, это день встречи, да, новогодние ночи, последние моменты этого года, последний уходящий год, мы в молитве за вас. Пусть Бог благословит всех вас во имя Иисуса Христа. До завтра, друзья.